Всем привет! Вы на канале Доступный Дом. Сегодня у нас будет на обзоре вот такого вот дом. Название его Афрейм. Очень популярный стал в интернете. Очень много красивых картинок в интернете, в инстаграме и во всем ютубе. То, что такие дома очень интересные, красивые, современные и тому подобное. Однако, если вы знаете, я занимаюсь разработкой планировок для домов, для загородных домов. И я решил сделать вот такой вот свой вариант дома Афрейм. Однако... Я столкнулся с очень большими нюансами, которые вы не видите, смотря на эти картинки. И сегодня я хотел бы о них о всех рассказать. Сегодняшний наш дом Афрейм будет со вторым светом, всегда он так и проектируется. Ширина его основного дома будет 6, длина будет 8. И здесь у нас появляется самый первый нюанс. Если вы хотите, чтобы у вас внутренняя площадь дома была примерно 6 на 8 метров, то, соответственно, ширина застройки, вот этой вот передней части у вас будет, минимум 10 метров, потому что здесь у нас по бокам, Появляются мертвые зоны, что мы там не можем ничего разместить. По сути, это просто мансардная крыша, поставленная на землю. Из-за этого любую мансардную планировку вы открываете и смотрите, то, что там начинаются балки примерно с отступом метр-полтора от основных стен сверху. Поэтому... Перерасход по материалам, мертвая зона, с которой ничего не поделать. Вот вам первый нюанс проектировки дома. 8 метров по ширине, закладывайте сразу 10. Никаким бюджетным домиком здесь и не пахнет. Итак, второй нюанс, то что мы видим форму нашего дома, это у нас мансардная крыша. И все нагрузки несут вот эти вот стропила. И довольно-таки, если вы хотите там на картинках, даже может встретиться то, что здесь у нас есть балкончик и полноценный второй этаж, где можно там встать там, в два с половиной метра ростом то здесь нету никаких затяжек, нету никаких регелей чтобы удерживать вот эту данную крышу. И чтобы это исполнить, нужны очень мощные стропила. А самое главное, длинные. Либо вы будете делать их под заказ. В данном случае вот наша стропилина сейчас 6,5 метров. Вот это, в принципе, минимальный размер, который можно взять на пилораме базовый. Если у вас будет выше дом... И шире дом соответственно вы либо будете наращивать эти стропила что не очень надежно мне кажется будет в эксплуатации без ригелей без затяжек либо заказывать индивидуальный размер под свои балки то есть опять же считаем то что это удорожание по строительству идем дальше вот такие вот треугольные остекления они будут стоить намного дороже чем простые прямоугольные окна стандартного размера то есть это дополнительное третье удорожание при проектировании данного дома Четвертое, это терраса. Вот, в данном случае у нас вот такая вот терраса предусмотрена на задний двор. Это у нас задняя часть дома. Спереди у нас тоже предусмотрена передняя часть, но там свесы крыши у нас минимальный. Большая степень у нас сзади получается, как терраса закрытая. Но при такой высокой крыше... Любой косой, маленький дождик будет затекать на эту террасу. Соответственно, мы здесь можем эксплуатировать ее только в сухую, хорошую погоду. Это еще второй нюанс. Чем ниже крыша, тем лучше защищенность от дождя. Здесь у нас получается, поднимается он практически на 6 метров, вот это вот весь конец. и все вот это вот будет открыто. Любой косой, маленький, с маленьким градусом уклона дождь будет попадать на нашу террасу. Это еще один вариант. Еще одним нюансом во многих картинках смотришь в интернете, то что вот эта вот крыша поставлена практически на землю. А это же дерево. Дерево. Значит нужно будет его либо обрабатывать очень чем-то хорошим составом, либо у вас вот это вот все развалится. Потому что сырость будет тянуться из земли, влаги, что у вас там будет по кругу. И все вот это вот будет у вас подгнивать. То есть это еще один нюанс. Это конечно же не страшно. Все решаемо. Либо опять же дом поднимать на какую-то высоту. Там полметра сделать какие-то сваи, если это Будет у вас каркасная технология, то опять же удорожание, то есть защита дерева от влаги. Смотрим по самой планировке дома. Вот наша прихожая. Здесь у нас большой плотяной шкаф есть. Здесь у нас есть обувница. Коридорчик изолированный. В принципе, можно даже поставить здесь дверь, чтобы не шуметь в кухне-гостиной. Кухня-гостиная с левой стороны разделяет ее вот вот перегородку, чтобы поставить вот этот вот кухонный гарнитур. Здесь у нас есть диван с панорамами на передний двор, телевизор, тумба и обеденный стол. Дальше у нас идет спальня родителей со шкафом своим, с двухспальной кроватью. Окна выходят у нас на задний двор. Из кухни-гостиной мы можем попасть в санузел. Санузел у нас расположен... Здесь вот получается у него есть душ, унитаз и раковина, то есть минимальный набор для такого дома. Дальше у нас есть своя банька, здесь у нас полки, печка, сама парная. И по центру у нас с проходом на заднюю террасу расположена раздевалка. Здесь можно раздеться, переодеться, вытереться полотенцем. И на втором этаже, вот над этим всеми помещениями, у нас расположена антресоль, где можно постелить два матраса, детям поспать или взрослым, гостям. Вот, в общем, сама идея дома подразумевает вот такие вот высокие андресоли и второй свет. Итак, наша планировка дома будет выглядеть вот таким вот образом. Передняя часть дома. Приехали мы домой. Зашли. Вот такую вот я сделал беседку на передний двор. Здесь можно отдохнуть, здесь можно отдохнуть. Вот так вот все это обыкновенно Но это все у нас под открытым небом. То есть эксплуатация в сухую погоду. Наша дверь в прихожку. Можно было, конечно, сделать ее стекляной но не суть важно Заходим в нее. С правой стороны у нас стоят шкафы. Шкаф, высота максимум здесь поместится 2 метра, потому что здесь у нас идет вот укос стен. Вот я говорил, вот здесь у нас прямая стена идет, потому что сзади нее у нас мертвая зона. Можно сделать какую-то там дверцу, чтобы туда заходить, какой-то там чулан, там кладовку какую-то сделать, но это будет очень неудобно. Ради вот этого вот всего вау-эффекта мы будем жертвовать комфортом своего дома. То есть 10 раз подумайте, чтобы вот построить вот такой вот дом. Обувница, шкаф с правой стороны. И дальше идем, здесь утыкаемся. Вот здесь вот можно поставить либо шкаф до конца у нас можно сделать, либо здесь у нас сделать дверцу вот туда в кладовку под крышу заходить. В общем, разный вариант есть. Здесь у нас сразу же попадаем открытая планировка, кухня, гостиная. И опять еще один нюанс, где же поставить нам гарнитур. И гарнитур, естественно, здесь мы можем поставить только вот в этом месте. что Если мы хотим полноценный гарнитур. Я не говорю... Об, обрубках, которые рисуются в этих рендерах в интернете, когда кухню мы ставить можем и здесь, и здесь. То есть вот у этой стенки, если мы поставим, вот давайте посмотрим, вот этот вот гарнитур поставим вот у этой стенки, соответственно, у нас верхних шкафов не будет. Соответственно, функционал кухни будет в два раза меньше. Оно вам надо ради вот этого, вот опять же, вау-эффекта. Чтобы поставить кухню, мы сделали вот такую вот разделительную перегородку между прихожей и кухней, да... Место у нас получается ужалось, но, однако, функционал ком кухни у нас остался. Диван, телевизор и обеденный стол. Там мы не стали зашивать, и вот у нас какая высота получается в доме. Да, очень красиво, шикарно, но, однако, когда вы включите отопление в этом доме у вас вот вверху будет там температура там 30 градусов а внизу будет температура 20 градусов и чтобы повысить вот эту вот температуру вам нужно прогреть вот все верхнее пространство то есть это еще один нюанс при отоплении у вас будет перерасход по ценникам а всего лишь вы навсего захотели просто красивенький домик вам он понравился но поверьте мне через год Через год вы уже забудете про этот вау-эффект, не будете обращать на него внимания и будете жить в нем просто как в простом доме. И все. Но зато будете платить по счетчикам плюс-минус в пол раза больше. Итак, дальше у нас есть, что здесь в нашем доме есть. Есть у нас обязательно, я проектирую в любом мини-доме, это должна быть хотя бы одна спальня. Здесь у нас есть, здесь у нас опять же шкаф. Полный рост у нас не получается поставить, потому что здесь опять мансард у нас начинается. И также есть у нас двухспальная кровать с выходом на заднюю террасу. Либо можно сделать просто, что это будут окна. Дальше идем обратно. И здесь у нас получается санузел. Санузел, душ, унитаз, раковина. То есть, опять же, про функционал в таких маленьких домах не стоит даже и говорить Потому что санузел, по идее, нужно делать где-то вот, вот там, вот в этом месте, чтобы здесь у нас ничего не было слышно. Но, однако, вот компромисс данных домиков таков, что самое главное, это просто обертка. Но не важно, что будет внутри, как говорится во многих видео, и... и Смотрится на этих картинках. Однако я занимаюсь уже очень много, сделал очень много домов, и я вам говорю, что самое главное это начинка, а не обвертка, которая у вас снаружи. Потому что эта обвертка вам приедется, вы забудете про нее. Через год, через два, там отделка у вас поцарапается, и вам уже будет без разницы. Самое главное жить. А жить будете вы вот в этой начинке, которая будет вас сопровождать всю свою жизнь. Насколько качественная у вас начинка продумана, настолько у вас будет и комфортная жизнь в данном доме. Итак. Грех было не сделать, конечно, в таком доме просто санузел, мы сделали больше, сделали в нем отдельную баню. Вот, через санузел можно здесь пройти, здесь у нас стоит печка, здесь у нас стоит раздевалка какая-то, можно сесть и обувь снять, здесь повесить халаты какие-то, и здесь у нас получается парная Парная печка, здесь у нас полки, в принципе, достойного размера у нас банька. Дальше. И здесь у нас сразу же выход на заднюю террасу. Очень удобно. Здесь у нас здесь можно посидеть, здесь у нас можно посидеть. Вот еще там открытое место, без крыши есть, можно позагорать в летнее время. Вот такая вот у нас задняя терраса. Но это опять же не все. И обратно возвращаемся с вами в домик. Заходим. В санузел. Вот здесь, вот, кстати, спорный вопрос, конечно, тоже иногда возникает, когда вот заказчики просят вот такое вот сделать изобретение через санузел, заходить в баню. Но вот когда вот человек зашел вот в этот вот санузел, и здесь вот, например, открыта дверь, либо закрыта дверь, он не знает, и, соответственно, второй человек может просто сюда зайти. То есть это тоже нужно как-то решать. Либо вы баньки попользовались, закрыли все здесь двери, и все, пользуетесь получается только санузлом, потому что баню, в принципе, ну, плопят там один раз в неделю дальше возвращаемся и конечно же во всех картинках афрейм дома есть какая-то лестница чтобы подняться на второй этаж но я не, не нашел даже в этом доме куда засунуть ее вот здесь вот такая конечно, корявенькая лестница но это просто для примера я поставил можно ее сделать вот таким вот образом здесь у нас получилась как раз таки ниша и залезьте на вот этот вот э, Андресоль и посмотреть, что у нас там. И вот поднялись мы на этот балкон, который у нас прямо в гостиную выходит. Может, со стороны это кажется и очень красиво, здорово, но, опять же, это не функционально. Вот здесь вот стелят обычно там два матраса, чтобы там дети могли бы здесь побегать. Знаете, вот э, если дети еще маленькие, то да, им по приколу будет там побегать сюда. Но этот прикол у них кончится, мне кажется, через месяц. И они уже будут стонать и вот здесь вот просто падать вот на этом диване и все. И спать в нем. И сюда уже они не будут забегать и играть. Тем более это будет, э, так скажем, опасно, потому что здесь вот перила тогда нужно будет делать как решетку, как в тюрьме, чтобы они здесь не свалились. И вот такой вот вид, конечно, не знаю, стоит ли платить вот чисто за взгляд вашими глазами вот на это, либо платить за функционал помещений, удобства, когда вы будете все это чувствовать, не только глазами смотреть, но и чувствовать своим телом. Вам будет удобно ходить, вы не будете никуда врезаться, вы будете ночью вставать там и минимальными шагами доходить до своего туалета, в котором не будет слышно ничего. То есть это нюансы, с которыми я встречаюсь каждый день при проектировании планировок для своих заказчиков. Поэтому, друзья, если выбирать вот такой вот дом, то... По сути, если мы сравним просто цену на этот домик со всеми нюансами, вот этими всеми нюансами в строительстве, одна ошибка вот этого вот дома, вот этой вот мансардной крыши, если вот здесь вот какой-то рабочий допустил очень плохое утепление, у вас будет здесь конденсат, плесень, в зимнее время наледь какая-то будет собираться, а если у вас здесь будет деревянная отделка, то соответственно вот здесь вот у вас будет какое-то черное пятно, чтобы решить это все, вам нужно будет разобрать это все, переделать. На строительном этапе вы не сможете увидеть, где здесь допустил рабочий ошибку. Она у вас проявится только когда вы затопите дом и будете топить его. И когда эта ошибка проявится, только после этого вы увидите, в каком месте нужно будет что-то отремонтировать. Поэтому я не люблю мансардные этажи, мансардные крыши, потому что у меня была такая крыша, я знаю все нюансы, все горе с проживанием в такой крыше. Я лучше сделаю холодный чердак. Ну а вам, друзья, рекомендую делайте хороший, качественный дом с планировкой, а не с вау эффектом. И по сути этот домик просто увидел какой-то дизайнер увидел просто разглядел просто в крыше о а чем мы поставим в крышу и все быстренько сделаем модульные дома будем продавать смысл этого дома не комфорт проживания в нем а просто чтобы можно было его построить реализовать и продать вам то есть разные задачи есть комфортный дом с комфортным проживанием а есть просто для бизнеса поэтому друзья если вы все еще остались Равнодушны к данному домику То спешу вас отговорить Посчитайте стоимость данного дома Вы построите традиционный дом Намного большей площадью Более удобный Без вот этих вот всех укосин С более комфортной планировкой Да, может быть меньше вау-эффекта такого будет Но поверьте мне, по своему опыту И послушайте себя Нужно ли вам это все или нет Поэтому, друзья с вами был Доступный Дом. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях, пишите мне на почту, пишите в группе ВКонтакте. Мы с вами пообщаемся. Если нужно вам консультация, я вас могу проконсультировать, в чем разбираюсь. Также, если вам нравятся мои работы, то можете заказать индивидуальную планировку под свое задание, под свой индивидуальный участок. Я сделаю идею дома для вашего загородного дома. Ну а с вами был Доступный Дом. Подписывайтесь на наш канал о доступном строительстве. Всем пока!